Ой, вас видно. Отлично. Здравствуйте. Так, давайте разговаривать. Ладно, все, мы готовы. Здравствуйте, Олег. Давайте сначала разберем эту ситуацию, потому что, ну, не все зрители, как вы понимаете, в курсе. С какой проблемой вам сейчас пришлось столкнуться в плане отсутствия, я так понимаю, документов или визы, или в чем проблема? Нет, ну, визы у нас не может быть. Сейчас у дочери нет страховки, ее невозможно сделать, потому что у нее нет никаких чешских документов Чехи с сентября прошлого года, то есть с момента нашего задержания здесь, отказываются легализовать наших детей хоть как-то При этом сами мы, родители, я и моя жена Наталья Соколов, мы как бы полулегализованы То есть на время рассмотрения судом процессов по экстрадиции мы находимся на территории Чехии легально, но не наши дети. Я много раз пытался, и жена моя много раз мы пытались на эту проблему обратить внимание чешских властей еще до того, как все это случилось с дочерью. Но вот получали всегда такой вот ответ, что нет, по закону, по чешскому праву, дети остаются беспризорные. Я в это не верю, я сомневаюсь, мы консультировались с разными юристами, они говорят другие вещи, они говорят, что есть конвенции по правам детей, их подписывала Чехия, значит, обязаны соблюдать. поскольку. принципе, у нас ничего, что вот Наталья видно в кадре? Или как-то лучше отсесть? Да, вот как мы это будем делать? Мы хотели, поэтому, сделать два окна. Ну, у нас может быть только одно окно. Если это ничего страшного, что она в кадре, давайте дальше продолжать. Мне не мешает. Так, отлично. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что вы сейчас легально находитесь на территории э, Чехии. А за что тогда вы разыскиваетесь? Я сейчас разыскиваюсь, только я один на территории Чехии, поскольку я отказался участвовать в допросах в прокуратуре. Это был мой ответ такой. На то, что они отказались возбуждать уголовное дело на полицейских, которые похитили нас с улицы 25 января этого года. И потом избивали в участке за наш отказ просить политическое убежище. Так они, как начальник, их нам э, обрисовал картину. Я в таком случае сказал, что пока дело не будет воз воз возбуждено, я не буду сотрудничать с чешскими властями, потому что ну, это как-то игра в одни ворота. Скажите, пожалуйста, а что случилось? Вот, Наталья, расскажите про вас. У вас нет страховки, да, и вас отказываются лечить. Да, у нашей дочери мамы нет а, никакого документа. Я пыталась его сделать в феврале этого года Я... в российском посольстве в Праге. Мне отказали. Вы сказали, что посольство ничем не может... И давайте еще раз, скажите, ничего не слышно. У нашей дочери мамы нет а, никаких документов. Из-за этого я не могу сделать на нее медицинскую страховку и пройти обследование, которое ей сейчас срочно необходимо. Я обращалась в российское посольство с этим вопросом, с просьбой э, помочь мне сделать свидетельство о рождении на нее. Но они мне отказали, сказали, что помочь ничем не могут. Они не, не могут выдать свидетельство о рождении ребенку, который рожден на телеканале. Простите, ничего не слышите. Давайте тогда я перескажу. Да, да, давайте, давайте, и, давайте. Попытаемся попробовать вот, чем-то занять. Значит, еще до вот этих, этого дорожного инцидента моя жена обращалась в Российское посольство и даже ходила в 11 апреля туда на прием с целью сдать документы на получение ну, какого-то документа для мамы, для нашей средней дочери, ну, для пятилетнего ребенка, который сейчас попал в аварию. И ей ответили отказом, поскольку они выдают свидетельство о рождении только тем детям русским, которые родились на территории Чехии. А без свидетельства о рождении ну, невозможно сделать и загранпаспорт. На днях жена написала снова в посольство письмо по почте. Сегодня пришел ответ в понедельник. Ну, такой стандартный ответ, что снова записывайтесь на прием, приходите и получайте загранпаспорт. Хотя, вот до этого был ответ, что это невозможно. То есть, все-таки вам дают загранпаспорт? Я не знаю. Они до этого точно ответили, что нет. Теперь они ответили очень коротким письмом. Ну, конечно, мы будем пробовать. А почему у ребенка нет свидетельства? Как вышло, мы в тот момент были в России уже в розыске. Я был это странно, но я был в международном розыске, а моя жена была в федеральном розыске, то есть на территории, по территории Российской Федерации. И нам не удалось в связи с этим сделать средство рождения на дочь. Мы рожали ее в домашних условиях. И с тех пор. Вот она так и не зарегистрирована, то есть, в общем, в легальном поле ее с тех пор не существует, уже пять лет. Это постоянно было проблемой, но вот сейчас такая ситуация критическая. Скажите, а вы не можете вернуться в Россию, потому что получается, что вы в розыске? Нет, в Россию я могу вернуться, но э, нас и меня, и жену сразу то везут тогда в тюрьму, поскольку мы заочно арестованы. Ага. А, а тогда ваши, ваши требования – это получить документы и легализоваться в Чехии? Нет, мы бы не хотели легализоваться в Чехии. Чехия вообще Чехия небезопасна для нас, и мы ищем возможности, как ее покинуть, и мы ищем какой-то защиты теперь уже от Чехии поскольку здесь неоднократно с нами происходят очень неприятные истории, и это делается с спустительством властей. Uh -huh. а, то есть, как, а куда вы собираетесь ехать? Каким образом вы собираетесь покинуть эту страну, если ну, как бы это практически невозможно? Да нет, это возможно. А, я не думаю, что... Ну, в смысле, на меня выпущены ориентировки, меня должны задержать. Но все-таки, ну, во-первых, Чехи ленивы, во-вторых, ну, пересечь, пересечь границу в Европе, в общем, не так уж сложно. А хотели бы мы, ну, сейчас необходимо хоть куда-то уехать, где мы сможем пройти обследование для дочери, хоть куда-то, в, в любое место, где не будут устраивать из этого вот такой вот спектакль, который устраивают чешские власти. Кстати, новость дня. Сегодня чеш чешские власти возбудили уголовное дело на мою жену, на Наталью Сокол, по этому дорожному происшествию. Вот такое вот еще очередное удобрение. Очевидно, что вина там на водители, поскольку он сбил ребенка на остановке. Ну вот они по-своему сейчас пытаются трактовать, вот хотят вызвать ее на допрос. Я думаю, я не знаю, с какой целью. Говорит, они глупые, может с целью задержать, ну что это даст и так далее. Вот. А... Поэтому уже нужно отсюда бежать. Но, вообще-то, цель не бежать. Цель э, вернуться в Россию. Это сложно. Но мы изначально эту цель перед собой ставили. Подождите, вернуться в Россию это же никакого, собственно, труда не составляет. Приходится просто в посольство, получаете бумаги и вас депортируют в Россию. Все. Вы же скрываетесь, получается, от, от властей, которые могут вас депортировать. Если мы это сделаем, во-первых, это все не так быстро, все равно мы попадем в депортационную тюрьму, проведем там какие-то месяцы, потом мы будем депортированы на территорию РФ, и здесь сядем в тюрьму. Я не знаю, мы не знаем, с кем оставить детей, не с кем. Но вы же, вот, ты только что сказали, что вы хотите вернуться в Россию, соответственно, в любом случае вы сядете в тюрьму, если вы вернетесь в Россию. Вообще мы настаиваем на том, что дела возбужденные против нас в России, они фейковые. И мы сейчас нашли юриста, у нас долгое время не было в России юристов, отказывались нашим случаем заниматься. Теперь мы нашли юристы, которые говорят, что ну надо как-то двигаться, можно двигаться, можно, например, получить приговор заочно. Я уверен, что мы в этом деле выиграем, оно совершенно нелепо состряпано. Но этим надо заниматься, это такой тоже процесс долгий. То есть вы надеетесь вернуться в Россию и не сесть в тюрьму? Да, не надеемся, это наша цель. Угу. Понятно. Спасибо вам большое за интервью. Это все? Угу. Да, все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ты вялый, да, все. Очень белый. Непонятно, для чего нам все нужно. Те же самые вопросы, даже самая дурка, которая меня не понимала. Другой, по-моему. Мне кажется, они это хотели, чтобы как-то на посольство воздействовать, могли.